Всем привет, у нас Diablo 2, Battle.net, вся хуйня, пойдем сейчас на Мефис, вот так вот у нас крапопалый будет, у нас и будет чисто такой дырявый обзорчик, кто-то машины, про машины рассказывают, мы рассказываем про Diablo, это короче у меня есть движка 1.3 стоит, больше на жуглях полков, попробуем это чисто будет так бродилка короче идет по броди поебашится разными игроками и башка и башка концовка концовка потом начнем с Сейчас тоже хуже конечно кто по убийне сидит сбивал нас обманывал что-то его не срабатывает у нас нихуя на разные дела сейчас мы побегаем поножим все идет а, мы приберем, уберем лишнюю. Подберем бабушку, бабушки подберем, они нам пригодятся. Заберем, поспорим. Давай, забери, давай. Нихуя. Ну в принципе как и всегда Полный кедалов Ничего нам не выкинули Ничего нам не дали Жалко Ну ладно сейчас, сейчас бегаем в одно местечко идем, Попробуем уебать Рунекал тут уже облазили первый сантиметр ну, ладно в принципе тут ничего здесь как у он взять на Телебут сразу все подряд по нему. Чувак загонялся. Я думаю, вывезем. Это вот пузабьер, вот баня резисторы садились, Это вот так приколы вырубим. Денежки заберем, так это мы вырубим. Да, чармики не нужен, позабираем, нахуй нужно. Валдём вы внутрь, этих гробов Не гранчёрный-то интересно. Конечно, есть, но нехуёво да ладно. Кто играл-то, понял Кто играет, это Файл, не Файл, ну, лайк, ну Это как-то на 40-е из этих, из Ладно, их изобилие. Охуеть. Эх, изобилие. Но ну, я думаю, на этом пока хватит.